Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании ГРОЭ. Модель коллекции Еврокуб с артикульным номером 312 55 -00. Данный смеситель имеет наружный вид монтажа, предназначен для кухонных моек. Благодаря своему большому размеру он хорошо подойдет для мойки как с одной, так и с двумя чашами. Общая высота смесителя составляет 309 мм. Г-образный плоский излив имеет высоту 285 мм. Отличительной особенностью является угол поворота излива. Он может поворачиваться в любую сторону и делать полный поворот на 360 градусов. Изделие управляется одним рычагом, который сделан под правую руку, но благодаря углу поворота в 360 градусов смеситель можно устанавливать в любое удобное вам место и без каких-либо проблем управлять потоком воды. Фирменный аэратор ГРОЭ экономно расходует воду и обеспечивает первый, самый низкий класс шума работы смесителя. На рычаге управления изображен логотип ГРОЭ, что подтверждает фирменный продукт бренда. Модель Еврокуб имеет одно монтажное отверстие и обладает системой быстрого наружного монтажа. У весь латунный корпус смесителя можно закрепить специальной шайбой, которая идет в комплекте для более уверенного закрепления на мойке с тонкими стенками. Смесители ГРОЯ отличаются от других производителей высоким качеством и стильным дизайном. Каждая модель – это отдельное произведение искусства, создавая которое дизайнеры проводят кропотливую работу, учитывая даже самые мелкие детали. Каждый смеситель ГРОЭ – это квинтэссенция высокого немецкого качества. Смесители данной коллекции обладают привлекательным дизайном, их хромированное покрытие подчеркивает уникальный дизайн каждой модели. Также отличительной особенностью модели этой серии – являются рычаги управления. Отверстия на рычагах – это привлекательный дизайнерский ход, который уменьшает общий вес смесителя и делает управление более удобным и приятным. С использованием специальной технологии для покрытия ГРОЯ Starlight смесители ГРОЯ защищены от каких-либо повреждений и коррозии, благодаря чему спустя многие годы использования смесителя он сохраняет свой первозданный вид. 28 миллиметровый керамический картридж изготовлен по специальной фирменной технологии ГРОЯ, что позволяет плавно и точно регулировать температуру и напор воды. Также на рычаге управления нанесена маркировка холодной и горячей воды для самой точной регулировки температуры водного потока. Качество и точность изготовления деталей для управления соответствуют высочайшим стандартам, поскольку они обеспечивают непревзойденное качество работы смесителя. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие вмонтированные шланги подвода воды длиной 45 см, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки смесителя. Это резиновые прокладки, специальная гайка для установки и шайба из пластика для монтажа на мойку с тонкими стенками, инструкция по монтажу и гарантийный талон. На смеситель действует гарантия от производителя сроком 5 лет. Коллекция смесителей «Еврокуб» Включает в себя смесители для раковины, ванны и душа, биде и кухонных моек. Каждая модель – это непревзойденное качество и функциональность. Мы являемся авторизованным дилером бренда ГРОЭ. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители ГРОЯ. Цену данного смесителя вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или кликнув на подсказки. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.